Николай Языков «Волшебный сон» Воздравия поднимем чаши, Певцы, кто вакха полюбил, За бодрость чувств – избыток сил, И выпьем, чтоб надежды наши Восход светил, благословил. Анакреон да будет с нами И поцелуй хищных дев, Тенистые ряды дерев Как будто говорят стихами И кличут что-то. На распев. Мы так гуляем, чтоб забыться в беспечной вольности своей с друзьями юношеских дней и от души повеселиться при звоне синих хрусталей. Лета пройдут. В беседе светской припомнится анакреон, вакхических стаканов звон и праздник жизни молодецкой, как золотой волшебный. Thorn. So.